Друзья мои, я вас приветствую на своем канале и информация для новых зрителей, потому что подписчиков становится все больше. Я занимаюсь проверкой автомобилей перед покупкой японской автомобили в городе Владивостоке в Приморском крае. Проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Вы можете заказать просто разовый осмотр автомобиля, вы можете заказать поиск автомобиля под ключ, вы можете приехать в город Владивосток и мы вместе с вами выберем автомобиль. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Поиск автомобиля стоит 15000 рублей. А мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Цены на авторы, точнее, зеленый угол, он стабилизируется, он приходит в норму. Покупателей становятся все больше, машины начинают активнее, с каждым днем все активнее и активнее покупать. Потому что ценник, он реально падает. Да, продавцы продают автомобили в минус, но это рынок, это жизнь и от того, что случилось, никто не застрахован следующий момент я начинаю разбираться с Зеном. все помнят ролик про компанию про якобы компанию Автозаказ 125, так вот, друзья мои я нашел канал, который называется Автоподбор25 да? там мое описание, мое описание мой номер телефона и мой старый-старый-старый Инстаграм. Старый честно я не понимаю в чем подвох реально понять не могу то есть кто-то туда выкладывает мои видео кстати я сделал канал на яндекс .Дзен. вот ссылочку вставлю в описании поэтому э, поддерживаем подписываемся не знаю что будет будет с ютубом опять опять все у нас утихло вот но будем надеяться будем надеяться то что будет все хорошо чтобы заказать проверку кстати кстати э, еще раз возвращаюсь к теме. Машины смотрим на сайте drom.ru. авито, автору, отметаем. Если вы скидываете автомобиль с авито со автору, найдите его на дроме. В городе Владивосток, напоминаю, всего там две или три компании, которые не выкладывают объявления на дром по каким-то там причинам их заблокировали. Вот, авито по большей части развод. Вот пример, буквально, то буквально на днях. Созвонились, и подписчик созвонился, и клиент созвонился, и я созвонился, да. Я приехал на осмотр автомобиля. А, кстати, не в город я приехал на осмотр автомобиля. Вот, звоню, я сказал, то, что буду там, да, через полчаса. Звоню, а человек трубку не берет. Просто не берет трубку с моего номера телефона. Я перезваниваю ему с другого номера телефона. Да, пожалуйста, блин, машина продается. Приезжайте, проверяйте, смотрите, делайте, что хотите с автомобилем. Машина стоит внимание на 300 тысяч на 300 тысяч она стоила дешевле чем по рынку. Поэтому бесплатный сыр бывает только в мышеловке Комментируем подписываемся подписываемся на Яндекс.Зен и собственно смотрим что произошло с ценником идем на авторынок Итак, нахожусь на одной из стоянок авторынка Зеленый угол по большей части наверное сегодня возьмем такие бюджетные автомобили продается honda inbox 17 год 4 балла статистика стоимость автомобиля 735 тысяч рублей рядом стоит toyota tank toyota rumi автомобили одинаковые 18 год 830 тысяч рублей объем двигателя здесь 1 литр ноут гепауэр e 17 год 1 миллион восемьдесят тысяч рублей тойота паса комплектация мода восемнадцатый год автомобиль 4 воды стоимость семьсот девяносто пять тысяч рублей сейчас вам покажу такой один очень интересный экземпляр я сначала не поверил сколько он стоит но поверьте это действительно так это виш 2 литра 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч как говорят, стопроцентный аукцион 4,5 балла, пробег 40 тысяч. Судя по аукциону, автомобиль идет полностью целый. Ну, конечно, завишь, завиш полтора, практически 2 миллиона. Космос, ребят, космос. Итак, ново 17-й год, 5 камер, климат-контроль, Ксенон 860 тысяч рублей. Рядом стоит Дейс, Дейс, ну, Мицубиш это то же самое. 16-й год 555 тысяч рублей. 2014 год, 4WD 570 тысяч рублей Следующий автомобиль Это Suzuki Swift RS Гибрид, 5 камер 870 тысяч рублей Там у нас спрятался ВИЦ До 2008 года выпуска 620 тысяч рублей Объем двигателя 1 литр Териус 2010 год 4 воды отключается, 675 тысяч рублей. Машины стоят плотничком. Люди действительно появились. Машину начинают покупать. А редкие, довольно редкие экземпляры. На вторинке Зеленый угол. Nissan Куб. 17 год серый цвет. 885 тысяч рублей. Они все идут полтора-литровые. 17 год. 820 тысяч рублей. Такой своеобразный, интересный автомобиль. Знаете, как такая коробчонка. Не нравится его салон. Ну и вообще, для Nissan это такой. Комфортабельный автомобиль, я бы сказал. Nissan а, nv 200 Что-то он, по-моему, он стоил под миллион триста. Так же, как и Ванет рядом. В данный момент он стоит... В данный момент он стоит 1 миллион 50 тысяч рублей вот эти автомобили опять же по моему с восемнадцатого года пошли не 4 воды но а, это штучные такие экземпляры реально штучные кстати вот два конкурента стоят nissan nv200 есть delica d3 mm -hmm. да и nissan vanette Мазда Бонго, то есть многие задают вопросы, что лучше взять, либо НВ-шку, либо Мазда Бонго. Либо по мне, то конечно же, лучше брать НВ, потому что автомобиль такой, как сказать, более солидно да, выглядит. То есть и семьей куда-то можно поехать, и просто по городу покататься. А здесь чисто ну, для бизнеса, для работы, то есть что-то возить, перевозить какие-то грузы. Ну и, конечно же, они отличаются по цене да, от комплектации. Следующий, следующий 585 тысяч рублей Видите, ценник потихонечку, потихонечку приходит Конечно В норму Mitsubishi Pajero, восьмой год Двигатель турбированный, 650 тысяч рублей Свежий Prius стоит Посмотрите, какой красавец Так, а вот ценник Я на Prius не вижу. Солио стоит 860 тысяч рублей. 2014 год, объем двигателя 1,2 литра. 4 ВД. Фит стоит 2018 год, объем двигателя 1,3 литра, 1 миллион 100 тысяч рублей. Но, ну, возможно, возможно, на данную модель, на данный экземпляр, да, ценник, еще не скинули. Лексус, 2011 год, 1,8 1 миллион 270 тысяч рублей. Рядом стоит Toyota Corolla Fielder гибрид так ценника не вижу Ну вот рядом у нас стоит еще один филдер он на семнадцатый год гибрид 1 миллион сто восемьдесят тысяч рублей выкладывают аукционный лист но в любом случае нужно проверять кстати я возвращаюсь еще раз к теме да друзья мои вот то что я хожу снимаю вам автомобили показываю вам аукционные листы я эти машины не проверял то есть любой автомобиль нужно проверять. Кстати, у нас тут новость такая. Зеленку закатали в асфальт, сделали прям автостраду. Нужно пешеходные переходы делать. А, смотрите, какой стоит красавец, краун. Три с копейками будет стоить. Вот, кстати, еще один кубик стоит. 705 тысяч рублей. Девятый год, пробег 119 тысяч. Еще один стоит. 100 тысяч пробег. Тоже стоимость автомобиля 705 тысяч. Давайте посмотрим на крауна. 3 миллиона 380 тысяч рублей. Согласитесь, красавица. Пройдем немного вглубь. Toyota prius Двенадцатый год. 1 миллион девяносто пять тысяч рублей. Филдер старый кузов. У нас передний привод одиннадцатый год, 4 балла, 965 тысяч. Субару Трезия. Ребят, я напоминаю то, что, то, что есть аналоги. Субару Трезия, Тойота Рактис. Полностью одинаково автомобили. Вот смотрите, видите? Автомобиль идет Субару, Субару. Так. А стекло идет. 835 тысяч рублей Приус. данный автомобиль он пробежный Двенадцатый год они все идут с объемом двигателя 1,8 литра стоит он 815 тысяч Aqua 1 миллион 10 тысяч рублей Fit гибрид семнадцатый год пробег 77 тысяч один миллион восемьдесят пять тысяч рублей, пятьсот шестьдесят пять тысяч. Тойта сечер восемнадцатый год пробег пятьдесят шесть тысяч. 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Также, друзья, у меня есть услуга такая, когда мы встречаемся с вами на авторынке, начинаем с начала рынка, идем с вами по всему рынку и смотрим, выбираем вам автомобиль. Допустим, вы хотите Fit, мы обговорили с вами. Что вы хотите получить от автомобиля. Это состояние, цвет, комплектацию, пробег. В общем, обговорили с вами все нюансы. Идем, смотрим данные модели. Абсолютно все, которые стоят из всего, выбираем самый лучший, самый лучший вариант. 17-й год, 1 миллион 195, 000, перечеркнуто указано 165 тысяч Какой-то такой редкий экземпляр у нас стоит. Давненько я таких автомобилей не встречал. Это Toyota Belta. 2009 год. Пробег 99 тысяч. Двигатель 1 литр. И стоимость 735 тысяч. стэп 17 2017 год. 1 миллион 799 тысяч. Наверное, в следующих видео пойдем и сделаем... Возьмем минивэны, возьмем автобусы, возьмем хэтчбэки, возьмем седаны. Потому что давненько такого не было. Так, я напоминаю, подписываемся на Дзен, поддерживаем. Алгоритмы на Дзене сложные, пока для меня они не особо понятны, но потихонечку буду разбираться. Сиента, 12 год, полтора литра, передний привод, 3,5 балла, стоимость 845 тысяч рублей. Вот здесь, конечно, цена, цена полтора миллиона, большая цена. Я бы сказал даже очень большая цена. Это одна из многочисленных стоянок, и сколько много, сколько много автомобилей. Так, что еще взять? Возьмем Везель. Везели это гибрид, 17-й год, а z Z- это максимальная комплектация на роботе, гибрид идет на роботе, 899 тысяч рублей. 530 тысяч 4 ВД. такой вот кейкар, okay, отдыхаться. Фрид, Фриды, кстати, немного подупали в цене, то есть за Фридов просили, бывало просили и по миллиону, за 9-й, 10-й, за 11-й года. Вот данный экземпляр, приветствую. Девятый год, 765 тысяч. Мазда, 10-й год. Цена не указана. Еще один ноут стоит. Так, ценника я на ноут не вижу. Fit, старый кузов, тоже цены нет. Исис цена 1 миллион триста пятьдесят тысяч. Кстати, рекомендую, вот автомобиль... Очень хороший. Многие тоже, знаете, сравнивают, что брать. Либо ИСИС, либо ВИШ. У меня был в пользовании и ИСИС, и ВИШ. И если бы я сейчас выбирал данную модель, я бы остановился все-таки на ИСИСе. То есть мне этот автомобиль нравится больше. Так, это у нас филдер. Ценник спрятали. стоит несколько автобусов. Nissan Сирена 2015 год, 2 литра Кстати, вот Сирена это самый дешевый микроавтобус То есть ценник, конечно хорошо отличается между Сиренами Ноохами, там Voxy, Xquire Subaru XV 2016 год тоже без цены. Вот, ну что, на сегодня будем заканчивать. Как видите, ценник реально падает. Плюс продавцы еще торгуются. Вот, скидок, конечно, там по 100 тысяч. Но это в порядке, наверное, исключения. Да. Но скидки на автомобили есть 1 миллион двести тысяч рублей. раз уже дошел на выход давайте еще возьмем везель как видите это свежий везель 18 год полтора литра гибли гибрид плюс 4 воды аукционная оценка 4 балла 1 миллион семьсот тридцать тысяч рублей и вот у нас еще стоит тоже интересный автомобиль это honda stream 11 год объем двигателя 18 литра 1 миллион шестьдесят пять тысяч рублей друзья на сегодня заканчиваем Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения.